Наверное, многие из тех, кто смотрит это видео, слышали, что можно сдавать кровь за деньги. Как это выглядит и сколько за это платят, вы узнаете на личном опыте фартового коллекционера. Донором крови в Украине могут быть люди в возрасте от 18 до 60 лет и весом от 50 кг. Есть еще очень важные рекомендации. Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. За 72 часа не употребляйте лекарства, содержащие анальгетики. Обязательно хорошо высыпайтесь и не курите до сдачи крови минимум за час. Входим в Харьковский областной центр службы крови по адресу Клочковская 366, дезинфекция рук и просят надеть бахилы. Красивые, какие. И я отправляюсь в регистратуру. Там выдают анкету с разными вопросами. Ваш рост, вес, ну если вы не знаете, то прямо там можно померить, были ли у вас татуировки в течение года или какие-то аллергические заболевания. Идем на второй этаж, довольно светлое и современное помещение, ну я готовился к чему-то другому. В этом кабинете берут кровь из пальца для анализа группы крови на резус-фактор. Так что если вы давно хотели узнать, здесь это сделают для вас. И сразу на месте все определили. Очень быстро. При желании можно поставить в паспорт штамп с группой крови. Дальше идем к терапевту. Измеряем артериальное давление. Ну, Я в первый раз вижу такой аппарат. Но ну, как мне сказали, он очень современный. И отвечаю на дополнительные вопросы о здоровье. Вы получаете небольшое медицинское обследование. После этого получаю талон и отправляюсь в буфет за сладким чаем. Здесь очень свежий батон и безумно сладкий чай. Люди харько не ходят да, вот сдавать? Ходят, ну когда? Вот, в субботу, в было. Угу. Дальше отправляюсь на следующий этаж для сдачи крови. Попросили дополнительно надеть бахилы и есть камеры хранения, чтобы не заходить с лишними вещами. Светлое и просторное помещение с современным оборудованием. Присаживаюсь в кресло и начинаем. Кстати, прием доноров обычно проходит с 8 утра до 15 часов. Стандартная сдача крови 450 мл. А сколько примерно по времени обычно? 5-7 минут это норма. Как только на весах будет 450 мл. Сигнал подаю У -у -у. из рукавой. Перед сдачей вам обязательно дома следует поесть. Можно кашу. Не на молоке, а на воде. Можно фрукты, чай, печенье. После сдачи крови чувствую себя отлично. Предлагают немного отдохнуть в комфортном зале и попить водички. Физические нагрузки сегодня ну, красот, Август месяц это сезон отпусков, каникул, У болезней, нет никаких выходных отпусков. Mm -hmm. Люди продолжают болеть всегда. И во время отпусков всеми выходных им нужно помогать, нужно сдавать кровь и быть донорами. Поэтому приобщайтесь, приходите, всегда будем рады. Mm -hmm. Всех ждем. Пускаюсь в регистратуру, где выписывают освобождение от работы и талон в кассу. Как я узнал, есть два формата оплаты за сдачу крови. Первый это 16 гривен за 100 грамм, получается 72 гривны за сдачу стандартной дозы 450 миллилитров. И второй вариант это добровольное безоплатное донорство. Я выбрал такой вариант, при этом вас могут накормить обедом. Но тут нет столовой, так что дают компенсацию на питание в размере 60 гривен, которые я и получил. И конечно фартовыми монетами. А в следующих выпусках мы поищем редкие и дорогие среди этих монет. С уверенностью могу сказать, что заработать денег на сдаче крови у вас не получится. Это все-таки благотворительность. Ссылку на Харьковский областной центр службы крови я оставлю в описании. Обязательно переходите и посмотрите, что нужно, чтобы стать донором. И спасибо за просмотр. Всем здоровья, удачи и фарта, как в поиске монет, так и просто в жизни. Всем пока, друзья.